Привет. Привет. Как у тебя дела? Хорошо. Как у тебя дела? Расскажи мне. Да, такие, такие непростые дни были, я заболела четверг где-то. Ну, это была не простуда, это что-то было типа отравление, ну, дня на три. Но при этом эмоциональное настроение так было нормально, только чисто физически. Uh -huh. Поколбасила, конечно. А сейчас уже вроде сейчас отпустила, вчера уже было нормально. То есть так, а, а эмоционально, да, я просто стала удивляться, на людей смотрю и не понимаю, чего они так все усложняют. Вот это я заметила. Какие-то проблемы, какая-то мелочь какая-то. Я вот раньше точно так же, видимо, себя вела. Вот это я заметила, да, что как-то они все реагируют, слишком усложняются все, все сами. Это да. Да, да, да. Приятно наблюдать со стороны, так интересно. Смотришь на это все. Ну, я была такой же, сто процентов. Ну, да. Расскажи, а с дочкой что-то... Были какие-то изменения, может быть? Вот, буквально позавчера в воскресенье, то есть она мне, во-первых, рассказала всю свою жизнь что ее мучила, Я в таком шоке была. Я думала, что ее это вообще не мучает ничего. Она, да, она прям... Ну, это первый раз в жизни, когда она вот откровенно, она рассказала. Оказывается, она влюбилась из-за этого. Она тогда плакала. Рассказала, что они просто поругались. Я, я вообще думала, что у нее... Не... Она никого не любит. И она такая довольно прохладная ко всему этому. Это длится, кажется, уже полгода. все, все Что называется, все знают. Я не знаю. И как-то она так все это раскрыла, Потом сын тоже, он вчера лег спать сам, и перестали плакать. Они вот перестали плакать, я заметила, стали улыбаться. И вот сегодня в садик тоже он подскочил, сам пошли. Обычно это проблема – поднять, пойдем, не хочу, давай дома, а тут давай быстрее, что собираешься, ты сама долго. как да, заметила, я так удивилась, потому что, ну, рассказала прям вот, наверное, с детства какие-то моменты. У него там три дневника, оказывается, уже полностью она ведет и она все это показала это еще мы в Египте были я была очень удивлена это даже была в шоке потом что в воскресенье вечером она она никогда ничего не рассказывала подобных вещей никогда и никому она не рассказывает она такая в себе держит я очень конечно удивилась очень это прям какой-то прорыв был ну вот здорово я очень рада а сестрой Сестру я вижу, единственное, мне вот в четверг пробило. я прям рыдала на взрыв. Это, по-моему, к вечеру было, Ну, прям я так никогда не плакала, все вот это вспомнила и что-то вот накатила саму себя. Начала понимать, где это загналась. Да, с сестрой я вижу частенько в садике, мы с ней не общаемся, но у меня нет к ней. Я уже на так смотрю на всю эту ситуацию по-другому. Подойти не подошла, конечно. Мне кажется, рановато, но нет такого и к маме тоже, нет такого обида, как раньше, и в общем-то, и нет. Я просто теперь думаю, как бы это наладить так чтобы это было нормально уже, отношения просто были. Что мне, я об этом думаю, что надо это как-то наладить. Не знаю пока как, но наладить ну, также Так же, как с дочкой. То есть для этого нужно начать, начать общаться. То я тогда, просим. она сама подошла, дочка. Она как-то сама потянулась. Ну да, но дочка, потому что, во-первых, это все-таки, как бы сказать, вы вместе в одном пространстве находитесь, да, и, ну, с мамой, с сестрой. Если у тебя есть желание, ты можешь сама подойти в первую очередь. Ну вот и желание есть. Об этом я уже начала думать. С этого думаю, как? как С какой стороны подойти? Вот. А ты не думай, а действуй по своему желанию. Потому что, когда начинаешь думать, как бы сказать, идеальный, идеальный момент ум не создает. Он создает все время дополнительную проблему, понимаешь, то есть в итоге получается топчешься на месте, а не сдвигаешься. Ну да, надо. Я даже поняла, чем я хочу заниматься, я просто на самом деле это все знала, просто не видела очевидных вещей. Я когда-то хотела поступать на психологический факультет, но перед поступлением на юрфак. Ну, что-то я задвинула, потому что мама бы не одобрила. Я тогда просто испугалась, я бы там не проявила себя никаким образом. Вспомнила, мне начали вокруг психологи появляться. Дочка подошла, сказала, хочу заниматься психологией. Я вспомнила, что я постоянно в голове, все время пытаюсь понять, почему так, а не так, почему он сказал так. Почему... Пытаюсь ковырять все ситуации, докопаться до истины, до причины. Вот, и причем мне так нравится это, я могу сидеть, это думать об этом долго. все это таком. Поэтому, да, это что-то с психологией связано, это 100%. Ну, видишь, ä, <coughs> причина, она всегда кроется в страхе. Да, я, это было настолько очевидно, я не знаю, почему я этого не замечала. Ну, да, я, я поняла, да, догадалась. Тоже в субботу, по-моему, догадалась. Ну да. По поводу психологии, видишь, психология... Вообще в психологии неплоха, но самое главное для себя отметить такой момент, что любая социальная структура и программа, она все-таки она создает некую схему, по которой тебе нужно действовать. И самое главное, если ты уже понимаешь что-то большее, то нужно понимать, что перед тобой... Не схема, а человек, живой человек, ну, и он да, также да, да. да, и он также прекрасно тебя слышит, потому что сколько я общалась с психологами, они порой к нам частенько обращаются, пытаются найти подвох? Нет, они пытаются разобраться, потому что чаще всего психологи а, это те люди, у которых у самих проблем очень много. Да. То есть они думают, что психология им поможет, идут учиться и в итоге они все больше отдаляются от себя, потому что там существует тоже много всяких вот этих вот схем и, ну, и чем ты больше начинаешь, наверное, коверяться в себе, тем больше и открываешь. Вот. Но это получается, что с одной стороны это как игра с самим собой. То есть вместо того, чтобы посмотреть на то, что страх ⁇ это страх, и ну, ты можешь как угодно его раскладывать. Ну. Самое главное, это все равно будет страх. У него может быть очень много вариаций и вариативности. Да, ну да, я не имею в виду, что это прям классика психологии будет, как это приходишь, давайте разберем вашу ситуацию. Нет, ни в каком плане. Ну да, психология, да, она хороша только, наверное, тем, что ты можешь получить корочку, да, чтобы там тебе как-то там дальше действовать. Вот. А так ну, это, наверное, как почти в любом деле, мне кажется. Ты что-то делаешь и нужно не забывать о том что все лучше происходит в импровизации не когда ты следуешь сухой схеме а когда ты от нее отходишь угу. да это... да есть. в этом есть какое-то понимание да да я даже замечала такое что э, чаще всего э, самые хорошие профессионалы своего дела это те люди которые не имеют диплома по той специальности которой они занимаются да, да, я вот именно хотела именно в этом направлении это гораздо более интереснее, чем я не хочу заниматься там мама с ребенком пришли, давайте разберем поговорим, картинки будут показывать, нет <связать> что вы думаете, что здесь нарисованы нет, не в таком плане абсолютно ну, да. я не, еще не видела людей, которым бы это помогало может быть где ты помогала, но до конца все равно проблему не решит ну да, согласна согласна вот, хотя есть там разные э, тоже в психологии направления, там детская психология, тоже интересный момент, подростковая, вот, и как бы так. Хорошо, все понятно. Ну что, ты готова? Да. Как ты себя чувствуешь сейчас? Чипом. Как ты чувствуешь себя на уровне тела? Такая легкость. И тепло. Хорошо. Прекрасно, ты молодец. Погружайся в это тепло, в эту легкость еще больше. Как-то небесость. Так. Да. Где ты сейчас? Я вс. Осознавая на всех уровнях своего существа, с полной глубины на уровне тела, энергии, сознания, эмоций. Посмотри, что нет ничего отдельного от тебя, это все ты. И посмотри, как ты легко можешь взаимодействовать с любым отражением себя сама. Посмотри, что преграды к этому чувству является всего лишь важность. Страх. А страх – это просто иллюзия. Он в голове. Я там само себя. Да. Все, энергия пошла. Да, да да, да, да. Прекрасно. Наполняйся этой энергией. Пусть он совершит свою работу. Чистит, наполнит, выровняет. Все, что необходимо. Хорошо стало. <laughs> да. А сейчас посмотри на зависимость курения. Я вижу. <laughs> а чувствуешь? М? А чувство есть какое-то? Нет. Никакого. Очень хорошо. Прекрасно. Легко стало в голове. Прям легко стакан головы. Я походу все это знала. Да. Да. <laughs> пряталась я. Самой себе. Да, да. С сигаретами, с сигаретами пряталась. Ну теперь ты понимаешь, что тебе не за чем прятаться. Да. Закрылась. Да. Как бы дым как бы. Это внутреннее, конечно. Это не желание, это внутреннее. Эмоциональное такое состояние. Да. Но опять потряхивает. Ну да, процесс происходит, конечно. Пусть происходит. Он всегда начинается с нового почему-то снизу. Ну да, у каждого по-своему. Это нечто необъяснимое. У каждого актуально так, как актуально для него. Рокка какая-то, Герис Ну да. Вот это и значит быть в себе. Да <свят> тепло так легко. Если хочешь, можешь снять повязку. Это в вас в астрале побывал. <свят> Но этот процесс еще не завершился ты еще будешь отдыхать и оно будет будет идти да вот в прошлый раз так же было да наташ я могу для публикации использовать этот сеанс да конечно я видела тот выложил но и не смотрел да. да а так можно конечно Спасибо. О, <свес> хорошо. Спасибо, Ика. <свес> Тебе. Я спасибо. понимаю, что это все, конечно, изнутри идет, но у меня это за эмоциями спрятано было, это не желание. Да. Да. Спасибо. <свес> Тебе спасибо. Ну, тогда что? На сегодня все, да? Да, По спишусь, да, да, да, да, да спишем все да. на связи. Пиши мне всегда. Да. Спасибо, да. спасибо. Ну все, счастливо. Счастливо. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал Чистое Сознание. Отдельная благодарность тем, кто репостит наши видео в своих соцсетях.